Я приветствую вас на своем канале меня зовут людмила кто не знает тема сегодняшнего нашего расклада замужество кто хочет узнать по какой причине он не замужем и кто будущий муж и когда примерно выйдет человек замуж значит смотрите девочки загадывайте рыцарь кубков посохов монет и мечей рыцари я взяла специально чтобы показать как бы стремление в поиске отправляемся в поиски наших ваших точнее мужчин значит убираем оставляю я рыцаря кубков кто загадал настроились смотрим почему же вы до сих пор еще одна какова причина одиночества потому что вы более заинтересованы домом как бы в душе не было настолько сильного желания выйти замуж чтобы это свершилось кто ваш будущий муж Он очень успешный человек, возможно, он даже путешественник или по работе он ездит по разным городам, может быть даже и странам. Значит, еще могу сказать, что он очень энергичный, страстный человек, мягкий, нету в нем такой вот напористости, более не можно было бы сказать что женские черты характер но я так не люблю говорить более нежный теперь значит где вы можете с ним познакомиться скорее всего это будет куда-то поход вечером может быть на природу вы поедете с друзьями но не, не дома. Именно на природе. Примерное время. Скорее всего, пикник какой-то, может, будет. Примерное время вашего знакомства. Вы знаете, вы, скорее всего, уже знакомы с этим человеком. Где-то... Он совсем рядом если вы не познакомились то ждите он вот вот рядом с вами так теперь переходим к тем кто загадал рыцаря посохов так для вас девочки почему же до сих пор в одиночестве Так, у вас вот большая привязанность к дому. Если в первом случае я говорила, что человек отдает себя дому, а здесь все решает ваш дом, это может быть даже не только вот, там, нежелание родителей, чтобы вы вышли замуж, а может даже с глаз еще какие-то привязки родовые. Так, сейчас мы далее посмотрим, кем является тот человек, как бы вы выйдете замуж. Он очень самодостаточный человек, достигший уже всего успеха, может быть, даже старше вас, и сейчас он отдыхает, как бы не то, что он без работы вообще, а человек наслаждается жизнью. Так. где вы с ним познакомитесь смотрите, девочки тут скорее, можно сказать при каких обстоятельствах у вас выпадает больше, чем где он заступится за вас где-то проявит себя как рыцарь по отношению к вам И как скоро вы выйдете за него замуж. Вы знаете, это у вас человек из прошлого. К вам вернется. Так что посмотрите, кто у вас этот. Обратите внимание на вот это заступничество он к вам вернется и это будет где-то в течение может быть двух лет я еще скажу вам девочки что можно и ускорить вот сказанного да, настраивая себя медитациями чистками можно все изменить. А потом еще раз пересмотреть. Пройдя курс, лучше всего, допустим, какой-то очистки делать медитациями без разницы. Моими или которые вам вот ближе, да, к сердцу, к вашему, надо выбирать своей душой, что вам подходит. Где-то проделайте хотя бы 21 день непрерывно. И вот после этого посмотрите, что изменилось. И, скорее всего, вы даже и без гадания увидите, что, может быть, очень быстро что-то изменится. Но перейдем к тем, кто загадал. «Рыцаря Пентакли». Почему же вы в одиночестве? А вот вы сомневаетесь, кому себя отдать, кому свое сердце подарить. Не можете в себе разобраться, кто вам нужен. А кто же ваш мужчина? Давайте посмотрим для вас подсказку. Ну, этот человек очень сильный, преуспевающий. Ну, Он только-только, можно сказать, в начале своей карьеры. Но он очень многого добьется, он упорный, настойчивый. Так что обратите внимание на эти качества его серьезный человек как вы с ним встретитесь а вы мешаете встрече произойти потому что вы часто думаете витаете можно сказать в облаках и направляете свои мысли совсем не к тем людям из-за этого у вас отодвигается но душа вам все таки подскажет этого человека я специально достала третью карту чтобы уточнить потому что не можете же вы вечно ходить кругами Но вот сами видите что это из-за вас потому что вы не знаете какой вам нужен мужчина определитесь сначала в себе а потом вы его разглядите и когда вы выйдете замуж. Так, ну, у вас это очень быстро может произойти, только при вашем желании, иначе вам ждать даже до трех лет. А захотите, определитесь в себе. То есть в течение трех месяцев можете. Так что, девушки, в этом случае очень сильно все зависит от вас. И мы переходим к последнему. Кто загадал рыцаря мечей? Куда же он нас приведет? Почему вы одиноки? Смотрим. Вы ждете своего мужчину, своего принца. У вас определенный образ, задуманный в голове. Вы полностью в ожидании, так а как тоже на самом деле ваш принц? А этот человек не будет хотеть сразу проявлять к вам открытость, не будет хотеть либо общаться с вами, уделять вам внимание, будет как-то отказываться от всего этого. Все, что связано с вами так вы его можете узнать когда вы выйдете замуж вы знаете вы переедете на новом месте жительства скорее всего я вот вижу тут именно переезд не с учебой не с работой а новое место жительства ваш Муж не рядом с вами. Так, когда вот это произойдет. В смотрите, интересное, когда у вас может быть. В течение года, от 3 до 8 месяцев. Но вы сами не решаетесь. От нерешительности вашей зависит. Может быть, вы быстро бы вышли за него замуж, но вы не уверены. Где-то вы считаете, что это безрассудство, не стоит этого делать. На этом я заканчиваю последнее. Расклад для тех, кто загадал рыцаря мечей. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите мне в комментариях те вопросы, которые вы задаете. Если вы хотите какой-то особый расклад, я посмотрю. Кто мне пишет личные сообщения, я больше расклада делать девочки, мальчики не буду. Только для тех, кто оставил здесь комментарии в ютубе. Всем до свидания большой любви и очень скорого замужества.